Приветствую всех! После длительного перерыва я все-таки решил вернуться. И темой моего видео будет разговор о метеоспутнике химовари 8 Как известно, плосковеры и другие альтернативщики по своим очевидным религиозным мотивам отрицают спутники, спутниковые снимки и все, что с ними связано. Мне неоднократно попадались всякие опровергатели, как в русскоязычном сегменте YouTube, так и в англоязычном. Мой сегодняшний ролик как раз о них. Мы посмотрим в чем суть так называемых аргументов и опровержений альтернативщиков и попробуем разобраться в этом вопросе. Для начала я расскажу почему собственно разговор именно о Химоваре 8. Ну тут все предельно просто. Когда в беседе с очередным альтернативно одаренным персонажем речь заходит о космосе и форме Земли, рано или поздно у него возникает вопрос. Если Земля действительно шарообразная, официалы не врут и в околоземном пространстве летает куча спутников. Почему нам не показывают Землю из космоса в режиме реального времени? Видимо, они думают, что этот вопрос должен застать нас врасплох, но не тут-то было. Может, для некоторых из них это станет сюрпризом, но Землю нам все-таки показывают, причем именно в реальном времени. И уже много лет. Во-первых, это непрерывные потоковые видео с наружных камер МКС, я даже запускал многочасовой стрим с этих камер. Но к этой теме я планирую вернуться в одном из следующих видео. А во-вторых, те самые метеоспутники, которые непрерывно снимают Землю из космоса. Не знаю, почему альтернативщиков это не устраивает. Ведь это они же постоянно просят развернуть Хаббл и поснимать Землю. Хотя есть спутники, во-первых, более подходящие для этого, а во-вторых, которые только тем занимаются, что постоянно снимают Землю. Тут мы и подходим к Химавари-8. Чем же он так особо выделяется среди прочих? Ведь есть еще спутники американской системы ГОЭС, есть российские метеоспутники electro эл да еще много других. А выделяется он по следующим причинам. первое, Высочайшее качество и разрешение снимков как минимум в видимом диапазоне. Размер снимка более 120 мегапикселей и разрешающая способность около 1 км на пиксель. И это при том, что в кадре вся земля на минуточку. Второе, Снимки делаются каждые 10 минут. Это максимально близко к понятию в режиме реального времени. Третье. Удобный сайт с возможностью опять же в режиме реального времени смотреть на Землю из космоса глазами метеоспутника. Четвертое. Файловый сервер, на котором хранятся все снимки, отснятые за годы работы спутника, и с возможностью удобно быстро скачать любое количество этих снимков. Естественно, альтернативщики не смогли принять тот факт, что и здесь их, мягко говоря, размотали. По традиции, они все это объявили фейком, некоторые даже пытались это аргументировать и опровергнуть. Давайте посмотрим на их аргументы. Я выбрал на Ютубе ролик с самым большим числом просмотров. Остальные смысла смотреть нет. Они все являются копиями этого, либо переводами, либо копиями переводов и так далее. В общем, они недостойны отдельного упоминания. Итак, поехали. Today we're going to focus on the Himawari geostationary satellite, which we're told is something like a mind-boggling 22,000 miles away from the Earth, sending us a real picture every 10 minutes. Did you know the Himawari um, ironically means sunflower? So yeah, there's proof of the heliocentric sun worshippers model right there. No, тут без комментариев. So why are we picking on the Himawari today? Well, defenders of the heliocentric model love to point to the quote-unquote almost real-time images from the Himawari as proof of a globular Earth, since it allegedly gives us a picture every ten minutes and the weather uh, data seems to be, you know, pretty current. Well, unfortunately for the ballers, we're gonna debunk that completely here, simply in the next five minutes, and show you how they fake it all. Давайте перейдем к сайт и мы можем это все Химавари 8 не имеет никакого отношения ни к этой организации, ни к сети спутников ГОЭС, хотя и создавался вместе со своим близнецом Химавари 9 при участии одних и тех же разработчиков, что и спутник ГОЭС. Oceanic and Atmospheric Administrations goes geostationary satellite server. I'll include the links here for all this stuff in the video description, so you can check it out right now if you want. Okay. Это сервер не для геостационарных спутников. Это сервер для хранения данных Национального управления атмосферных исследований США. Там хранятся все управления со спутников, с и многое So when you're at the FTP site. Что ж, давайте проверим этот тест на внимательность. Как этот текст может описывать снимки Himawari, если сами снимки появились почти через год после этого файла с описанием. А еще любой желающий может открыть этот файл и посмотреть в отношении каких данных дается это пояснение. заметить, среди этих данных нет снимков химоварь. Что мешало автору прокрутить текст чуть ниже и показать нам все это? Разве только то, что никакой сенсации и разоблачения не получилось бы. NASA Blue Marble Dataset. Yep. So the Himawari is actually completely, totally debunked right there. These aren't real pictures coming from a satellite in a geostationary orbit above the Earth getting snapped every 10 minutes and being beamed down for us to all ooh and awe ah over. They take the Blue Marble data, uh, Dataset, which I'm sure you remember. They admitted years ago was a flat-strip data pieced together uh, by an artist named Rob Simmon in Photoshop, because it had to be. <laughs> right? Another test on inequality. Вы сами можете увидеть, что там написано совсем другое. Это два разных предложения. Первое, что все изображения обрабатываются в системе МакАйдос, используя изображение видимого инфракрасного диапазона. И там нет фразы, что во всех изображениях используется подложка из Blue Marple. Это уже другое предложение. Разговор идет о генерируемых системы МакАйдос изображениях, а не об исходных снимках. Если кому-то непонятно, эта система как раз и создана для визуализации погодных данных, в том числе и на основе метеоснимков, результат ее работы каждый из вас видел, например, в прогнозах погоды. И как по мнению альтернативщиков, тот факт, что в программе используется подложка, доказывает, что сами исходные снимки с метеоспутников фейковые, этот парень мне вообще напоминает наперсточник у вокзала, расчет на лоха и невнимательность. But, to move on, and then to just briefly show you how they generate a picture every 10 minutes with what appears to be accurate in current weather, this is basically what they do. Now, don't take my word for it, as I always say, go check it out for yourself. Number one, they have already created and stored transparent images of the weather over the oceans using climate simulation software, which they openly admit right here, that they've done climate simulations up to the year 2095, but it's actually the year 2100 on this FTP server folder, and here is one of the images. the afternoon видимо кажется невероятным, что на сервере метеоданных неожиданно нашлись и глобальные прогнозы на 100 лет вперед. Видимо тот факт, что метеоагентство еще и прогнозами климата занимается для него выше понимания. Без сарказма, но вы сами можете оценить уровень этого так называемого опровергателя. Кому интересно, можете сами в открытых источниках узнать, что такое GA-85 и RCP-85. В двух словах это моделирование прогнозов изменения глобального климата с учетом человеческой деятельности, глобального потепления и так далее. Видимо снова расчет автора на невнимательность или на то, что никто не будет проверять. И это не говоря о том, как вообще по мнению автора заранее заготовленная картинка в количестве аж одной штуки в год помогла бы генерировать картинки погоды каждые 10 минут, да еще и так, чтобы все всегда совпадало с реальной погодой. Не хотелось бы прямо называть его идиотом, но вот прям напрашивается. And following some of the other images uh, that you can find where the land masses are transparent and they use all this simulation software to come up with the weather over the oceans. You know, since our weather data comes from our ground-based DAPA radar, and it's impossible to use ground-based systems to cover the entire vast oceans. So that's where the weather over the oceans comes from, their software simulations. Естественно, тут нет поверхности Земли, потому что это прогноз температуры поверхности мирового океана. и <laughs> И uh, like hey, парень много слов, но ты так и не сказал нам на основе чего якобы моделируются данные над океаном, причем так, что они идеально стыкуются с данными от наземных радаров и с реальными наблюдениями. Вот просто моделируются и все. Автор предлагает просто поверить ему на слово, потому что он так сказал. И я уже не спрашиваю, как это все провергает, собственно, сами снимки схемовали. So, like uh, like so... Пока пропустим этот неконтролируемый полет фантазии и оставим без комментариев. This particular image is on the FTP server and is date and time stamped with October 11th, 2017 at 11.05am. I just chose one randomly. Notice the image shows you the weather for the whole ball and not just part of the ball that is lit by the sun at this particular time. No terminator line or anything like that, right? Okay now here's the kicker go to the other file folder which is the images that we get to see and are told are real pictures from space but what they've simply done is taken the weather map picture of the whole ball they created and they superimpose it over the blue marble data set just like they said they did so what you can see here is the final version of what we're spoon-fed and told is a picture taken by the himawari from space like you know 10 minutes ago This is the image from the same date and time, October 11th, 2017, at 11:05 a.m. And you can see that the weather is exactly the same. Watch it closely. There's your weather map, comprised of simulated and Doppler radar being used to complete a composite image. They do this with the Discover satellite too, the Epic camera from a million miles away. They tell us ridiculous. Okay. This image is a of data the изображение визуализация данных составе воздушных масс. Тимоварий не на такой способен. На то он метеоспутник. На скриншоте автора есть вся необходимая для этого информация, но он, как говорится, не осилил. Химовари снимают не только в видимом, но и в инфракрасном спектре, причем сразу в большом количестве диапазонов. А если быть точным, в 16, вся эта информация опять же есть в открытом доступе. И метод RGB Airmass позволяет использовать все эти 16 диапазонов на полную. И при правильном наложении и обработке снимков в разных диапазонах можно получить гораздо больше информации, такой как количество водяного пара, состояние зонного слоя, вертикальное движение воздушных масс и так далее. The final image has a Terminator line added in to try to make it look like a real picture from space, which drives a nail in the coffin of the MMR because the weather data shows it over the whole ball completely. But they have to add a Terminator line to show the Earth only part It's completely dark there by the sun based on the time of day that the photo is allegedly taken. Well, that's <laughs> what I'm talking about. Автор этого видео, похоже, не в курсе особенностей Химавари, поэтому ему непонятно, почему на изображениях в инфракрасном диапазоне нет ночной стороны. So, picture, no непонятно, что здесь этот персонаж разоблачает. То, что изображения в разных диапазонах почти совпадают. А резонный вопрос, а что здесь не так? кстати изображение облаков выглядит не одинаково очертания облаков в разных диапазонах отличаются по естественным причинам но автор это игнорирует в общем думаю что вы уже поняли уровень этого так называемого разоблачителя парень ты бы хоть с матчастью ознакомился перед тем как скажем так разоблачать Doppler radar and weather simulation software, building a current weather picture and wrapping it around a ball in 3D software, and pasting it onto a black background like they do with all the others, adding a terminator line and calling it a real picture from space. Himawari, debunked once and for all. This has been Paul on the plane. Thanks for watching. Ну и Здесь автор не комментирует, но мы как бы должны понять, что картинка фейковая. Видимо, его смущают два момента. Первое – это явно отличающийся шум на дневной и ночной стороне. И второе – вот эти странные ступеньки. Странный шум должен, видимо, сказать нам, что здесь имеет место монтаж, и ночная сторона явно прифотошоплена. Некоторые разоблачители даже демонстрируют примеры такого монтажа. Вот, говорят, смотрите, как должен выглядеть шум на снимке без монтажа. Он должен быть равномерным и одинаковым, без резких переходов. Что ж, проверим мы это. Я снял Луну на ночном небе и прогнал снимок в той же программе. Его чудо-шум точно так же отличается, как и на изображении Химовари. В чем же дело? Наверное в том, что автор этих кадров снимал на свой дешевенький телефон, а я на зеркальную камеру. Ну и риторический вопрос к разоблачителям, зачем вообще так палиться на шуме, если можно просто отрендерить полностью искусственное изображение, примерно вот так, а потом искусственно наложить правильный шум. У разоблачителей обычно такие вопросы вызывают сложности. И еще один пункт по шуму. Здесь, как мы видим, шума вообще нет. Это говорит о том, что изображение вклеено в кадр. Возможно. Или фон просто удален. Это тоже возможно. Возьму ту же фотографию и полностью удалю фон. Как видим, шум тоже пропал. Но делают ли такие манипуляции снимок фейковым, вряд ли. Хотя на самом деле на стенке с не то и ни другое. Изображение не вклеивали в фон и сам фон не удаляли. Сейчас объясню в чем тут дело. Это же касается и вот этих подозрительных ступенек. Тут следовало бы для начала разобраться как снимает Химовари. Это не имеет ничего общего с обычным фотоаппаратом. Я напомню, что размер кадра 11 на 11 тысяч пикселей для большинства диапазонов для третьего диапазона, он же красный канал, так и вообще 22 на 22 тысячи пикселей, то есть размер изображения 484 мегапикселя. Понятно, что матрицы такого размера там нет, да это и не требуется. На самом деле там применяется довольно хитрый механизм из линз и пары поворотных зеркал. А матрица там, если так можно ее называть, не очень большая. Вот ее размеры в пикселях для разных диапазонов. Чтобы получить цельное изображение всей Земли Поле зрения камеры с помощью зеркал смещается и как бы считывает все изображение поверхности земли строку за строкой, а потом программно объединяется в одно изображение. Артефакты от такой обработки при желании можно увидеть на некоторых изображениях. Именно поэтому на изображении и возникают такие ступеньки. А звезд нет в кадре по той же причине. Химовари, если можно так сказать, туда и не смотрит, а солнце так и вообще специально обходит во избежание повреждения сенсора. На этом мы и закончим опровержение очередного опровергателя. Альтернативщики, старайтесь в следующий раз получше. Химовари вам пока оказался не по зубам. Попробуйте, ну я не знаю, разоблачать сами снимки что ли, ищите нестыковки с реальными наблюдениями или еще что-то. Некоторые вон, пытаясь разоблачить химоварист, даже становятся экспертами по климату на континентах, которые в глаза не видели. В общем, старайтесь лучше прекращать и халатурить. Может что-то и получится. Спойлер, не получится. На этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.